Всем привет! На связи Антон Дробот, Евразийская Академия предпринимательства. И сегодня мы будем разбирать такую тему, такой вопрос, который мне часто задают на наших бесплатных вебинарах: задают студенты нашего курса, пишут письма нам: как же нам по вашей технологии продвигаться как риэлторам, да, если застройщики в нашем регионе запрещают создавать сайт и продвигаться через сайты частным риэлторам или каким-то небольшим агентством. Сейчас будем все эти мифы развеивать. Проблема в том, что вы не пытаетесь разобраться, что конкретно запрещает застройщик. Да, есть регионы, в которых условия чуть более суровые. В некоторых регионах застройщикам вообще все равно, как вы продвигаетесь. Допустим, знаю точно по Геленджику, где мы активно продвигаемся, застройщикам даже все равно, если вы делаете клоны сайтов, и пускаете на них брендовый трафик, они никак этому не препятствуют. Главное, чтобы клиентов приводили. Есть другие регионы, где к рекламе риэлторов есть определенные требования. И на самом деле юридически подкопаться к риэлтору будет сложно, то есть у застройщиков у большинства нет даже прав на свои картинки, эти права могут принадлежать а, какому-нибудь архитектору или дизайнеру, который эти картинки рисовал, то есть даже такое может быть. У них нет никаких прав на брендовые запросы, там, на свои а, торговые марки своих жилых комплексов, они их не регистрируют. Ну, то есть, Подкопаться юридически довольно сложно, но мы сейчас говорим не про это, мы говорим про то, что самое страшное, что может случиться, вы потеряете возможность работать застройщиком, то есть он, он посчитает вашу рекламу недобросовестной, нарушение а, его каких-то ограничений и просто закроет а, вам вход на его объекты и закроет возможность продавать его объекты. Это самое страшное. И мы об этом будем говорить. И теперь давайте разберемся, что же застройщики все-таки запрещают. Я взял два файла. Это файлы от наших студентов, которым застройщики выдвигали требования. Один из регионов – это Екатеринбург, второй – Тюмень, и в двух этих регионах есть большие группы компаний-застройщиков, которые, видимо, работают по каким-то определенным правилам. И вот мы эти файлы взяли, и я прям решил зачитать вам варианты самых жестких требований и показать вам, что все они адекватные, и все их можно обойти. В каком плане обойти? Не то, что кому-то обмануть, а в том плане, что вы будете добросовестно выполнять свою работу, а застройщик при этом не будет а, считать, что вы как-то ну, как на его а, работе наживаетесь. Давайте прям по, по тексту пойдем. Вот у меня первый файл, это как раз-таки Екатеринбург, здесь по, по застройщикам разные требования разбиты. А, давайте прям читать. Агентам запрещается представляться специалистами отдела продаж застройщика, размещать рекламные объявления от имени застройщика. Здесь понятно, даже к маркетингу отношения не имеет, это к вашему к вашему общению с клиентами больше реклама объекта возможно всеми доступными способами не противоречащими законодательству РФ за исключением рекламы на сайтах в таких-то таких региональной площадке то есть его требования чтобы вы на этих площадках не продвигались понятно что они себе хотят очистить конкуренцию да, на этих площадках ну да ладно, ничего страшного мы допустим в наших программах вообще не рекомендуем никакие площадки, мы идем по другому пути через собственный сайт дальше Агентство сопровождает покупателя до формирования договора с застройщиком. Это уже вопрос работы, тоже не реклама, не продвижение. Идем дальше. Здесь поинтересней, по детальней. Агентам запрещается представляться опять же специалистами и по пунктам размещать актуальную рекламную информацию об объекте в сети интернет. Опять же, площадки сайта Е1, Авито из рук руки. ВКонтакте, Facebook. Если я понимаю про E1 Авито и из рук в руки это как бы логично, ладно, бог с ним, то ВКонтакте, Facebook не очень справедливо, но с этим можно жить. То есть вы просто не можете в своих социальных сетях, видимо, продвигать как-то их объекты. Но мы тоже на курсе этого не заставляем никого делать и такой необходимости нет. Дальше. Исполнителю запрещается использовать в контекстной рекламе, размещенной через Яндекс.Директ и Google AdWords. И, видимо, на этом все останавливаются. Есть конкретные требования, что он запрещает. Первое. Формулировки и упоминания, связанные с ЖК, там, светлый, во всех возможных вариациях, их поисковых фразах, ключевые слова, также в тексте объявлений. Ничего страшного. Вот то же самое, ключевые слова: да, он, по идее, не имеет у них никакие права, он не может запретить, но мы идем, мы хотим работать по правилам, мы не хотим никаких проблем. На, наших, на нашем курсе при настройке рекламных кампаний мы не используем никакие брендовые запросы жилых комплексов, мы используем только широкие фразы, широкие значения. Поэтому ну, это тоже все обходится. Ну, то есть это тоже можно работать, не нарушая. Фасадное решение планировки картинки ЖК светлой. Плохая новость. Ну, это значит, что вы не сможете в своих рекламных кампаниях, опять же, Яндекс, Директ и Google AdWords, но они на сайте. На сайте он не запрещает. Он запрещает использовать это в рекламе, то есть в ваших объявлениях. Ну, окей, этот застройщик запрещает, другие не запрещают. Нам не нужны все картинки в рекламных кампаниях, нам нужны там 6, 10, 15 картинок от силы. Дальше. Текстовые графические объявления в поисковых системах и а на тематических площадках по продаже квартир ЖК Светлой с помощью настроек показа по поисковым запросам, настроек по тематике поведения и посещения тематических ресурсов, таргетинга и интересам, ретаргетинга, ремаркетинга. Опять же, это все туда же. Он запрещает вам в своих объявлениях в различных сетях использовать картинки своего ЖК Светлого. Ну, окей. Просто запомните, что картинки именно этого ЖК брать нельзя именно для объявлений но не написано, что нельзя использовать для сайта да? все ограничения действующие были описаны для рекламных сетей Супер, запомнили, не используем. Нельзя лендинги большими буквами. Что под этим застройщик подразумевает? Про то, что вы будете делать клоны его сайтов или сайты, которые имитируют застройщика и через них продвигаться. Вот это нельзя, но запретите вам создать свой сайт, на котором есть каталог объектов. Вы пишете четко, что вы агентство. Но этого вам никто не запрещает. Поэтому здесь запрета на создание как такого своего сайта нету. Есть а, запрет на создание определенного вида сайтов, которые имитируют застройщика. Вот на это у вас ограничение. Дальше. Синара или Синара, не знаю, как правильно читается. Агентам запрещается, опять же, представлять специалистами. Дальше. Не представляться наименованием заказчика, застройщиком в отношении любых и третьих лиц, покупателей, не осуществлять мимикрирующие рекламные кампании, подражание бренду заказчика, использование бренда, объектов строительства, символики заказчика в рекламных кампаниях, в том числе продвижение в интернет. В контактах с третьими лицами строго однозначно обозначает свой статус агента по недвижимости заказчика-партнера. По-моему, тоже понятные условия. Вы не представляетесь отделом продаж застройщика, вы можете написать даже партнер. Партнер, видите, допустимо, да? Вы строго обозначаете агент по недвижимости или партнер. Ну, уже хорошо, уже лучше. Ну, ничего страшного, работаем как агенты, и это нормально. И мы работаем с теми людьми, которые готовы работать с агентами. Мы не пытаемся кого-то обмануть и, быть, и кататься теми, кем мы не являемся. Дальше. Лоты выставлять нельзя. Размещение объявления о продаже квартир в сайтах-агрегаторах, специализированные сайты по, с объявлением о продаже жилой недвижимости, где есть разделы и сервисы, позволяющие осуществлять подбор квартир. Запрещено. Ну, то есть, опять же, на площадках запрещают размещаться с их а, предложениями. Лоты – это конкретная планировка по конкретной цене, конкретная квартира, вот это и называется лотом. Требования к размещению рекламы с использованием других сервисов. 6.4.1. Исполнитель не имеет права использовать брендовые запросы при размещении контекста рекламы в поисковых системах Яндекс и Google Под брендовыми запросами стороны понимают следующие запросы GK SCON, GK Стрелки, GK Родник, Альфа и другие наименования объектов, реализуемых заказчиком в, в словосочетании с использованием указанных слов что запрещает? Запрещает продвигаться по брендовым запросам, то есть когда вы допустим на Яндексе и на Гугле собираете семантическое ядро, показываться по запросам ЖК родник. Опять же, Чисто юридически не может запретить вам это делать, потому что это не его запросы, это запросы, которые люди ищут в поиске, он их не может себе присвоить. Но опять же, чтобы не нарушить отношения, на нашем курсе вы запускаете трафик без брендовых запросов в принципе. Это сужает охват, но без этого тоже жить можно, мы работаем по широким ключевым словам, и мы даже не используем названия жилых комплексов в наших рекламных кампаниях нигде. Тоже с этим жить можно. Так, дальше. Опять же, нельзя лендинги. Это уже обсудили. Нельзя мимикрировать под застройщика. А, следующий принцип. Опять же нельзя лендинги. Размещать лоты с реальными планировками по реальной цене, только специалистам, которые проходили обучение застройщика. Но пройти обучение застройщика не проблема. Клевер парк. Вот еще какие-то детали здесь есть. Исполнителю запрещается использовать в контекстной рекламе, размещающей через Яндекс Директ, Директ или Google AdWords. Формулировки и упоминания связаны с сочетанием Клевер Парк во всех возможных вариациях, как в поисковых фразах, так и в виде объявления. Опять же, про это уже говорили, брендовые запросы мы не используем. Изображение, либо описание фасадных решений, планировок, разработанных, используемых застройщиком ООО ЖК Клевер Парк. То же самое. У нас получается два застройщика из здесь выбранных. Этот Темп, по-моему, был, да, и Клевер Парк. Запретили использовать свои картинки. Все остальные не запрещали. Можно работать, значит. Дальше. Текстовые графические объявления в поисковых системах и на тематических площадках о продаже помещений в жилом комплексе «Клевер Парк» с помощью настроек показа, по ключевым словам. Тоже брендовые запросы просите исключить. Не вопрос, и с этим работаем. Даже если у вас все 100% застройщиков запрещают использовать свои жилые комплексы, картинки своих жилых комплексов, ничего страшного, на уровне объявления – которое вы даете, там, допустим, Google AdWords или там, Facebook, не важно, где бы то ни было, задача картинки – еще не продать квартиру. Вы показываете просто, что объявление связано как-то с недвижимостью. Поэтому даже если вдруг, вдруг придем к тому, что 100% застройщикам запретят вам использовать картинки в своих объявлениях в Facebook, ВКонтакте, в Google AdWords, в Яндекс.Директ, вы просто берете картинки, связанные с недвижимостью, возможно, на платных стоках, если вы хотите совсем все легально, возможно, с других сайтов, там, с других регионов или вообще с других сайтов стран и используйте их ничего там страшного нет можно работать окей с екатеринбургом разобрались одни самые жесткие одни самые жестких требования мы разобрали и они все адекватные они все нацелены на то чтобы защитить застройщика от а, как недобросовестной конкуренции с риэлторами второе письмо второй договор соглашение я в текстовый перевел чтобы было удобнее читать а, здесь вводное слово мы не будем сразу перейдем к правилам Первое. Запрещается использование доменных имен, сходных до степени смеш... смешения с названиями объектов недвижимости застройщика, официального сайта проекта или компании. Например, жилой район Преображенский, домен вы купите для себя в личных, в личных целях, преображенский.ру, преображенский.72.рф и так далее. То есть, опять же, это вопрос к мимикрированию, не имитируем адреса сайта застройщика, пользуемся своим, сайт агентства, нормальные название уникальное, свое. Ничего страшного нету. Запрещается использовать заголовков тегов H1, Description и Title, а, содержащих наименование застройщика или объектов недвижимости застройщика в рамках оптимизации поискового выдачи без указания в заголовке наименование агентства недвижимости. А, что хочет? Хочет, чтобы мы не использовали в целях SEO оптимизации специальные теги, которые мы на странице проставляем, но именно теги а, жилых комплексов застройщика, чтобы вы в своих название страниц, допустим, своей главной страницы сайта использовали не название жилого комплекса, а название своего агентства, чтобы было понятно, чтобы вы не забивали выдачу поисковую по запросу ЖК, там, солнышко условно, вы там не вылазили как застройщик. Это тоже легко выполнить, это просто запомните это правило, не используйте. Мы так тоже не делаем. Ну, мы тоже делаем все по уму. Запрещается использовать на сайте агентства недвижимости и в рекламных объявлениях слова и сочетания, которые заведомо вводят в заблуждение потенциального покупателя. А именно, официальный представитель, служба продаж застройщика, отдел продаж и синонимичный, например, ЖК Преображенский, официальный сайт агентства недвижимости, здесь Примерно умышленно скрытая окончание заголовка после фразы «Официальный сайт» идет отсылка на сайт агентства недвижимости, что недопустимо. То есть вот такие хитрости, когда вы пытаетесь кого-то перехитрить, вы же видите, вы же боретесь не в юридическом поле, вас юридически никто не сможет там наказать. Но просто настроечку не понравится, что вы пытаетесь юлить и откажутся с вами работать. Мы к этому идем, поэтому стараемся работать чисто, не пытаемся никого обмануть. Запрещается наполнение сайта содержимым, которое вводит в заблуждение потенциального покупателя относительно принадлежности сайта агентству недвижимости или застройщику. Понятие заблуждения относится. Создание видимости ведения сайта от имени застройщика, то есть употребление в тексте каких-либо словосочетаний. Мы являемся крупнейшим застройщиком, наши объекты, занимаясь строительством объектов, мы создаем все условия. Ну то есть здесь очевидно фразы, которые вы не должны писать как посредник, да, просто их не используйте и будет вам счастье. Дальше, использование всплывающих окон с номером телефона и указания имени должности без указания на агентства недвижимости, в котором трудоустроен данный сотрудник. Например, наш менеджер Никита поможет с выбором квартиры и т.д. Правильно, менеджер агентства недвижимости Никита поможет с выбором квартиры. Странненькое такое требование, ну, к оформлению сайта, как бы, претензии, как, я не должен везде писать, какой у меня менеджер, тем не менее, мы вообще на сайтах не используем а, всякие всплывающие окна, и поэтому, ну, ничего страшного. Можете написать, как требует застройщик, только чтобы соблюсти его правила, это на конверсию вряд ли повлияет, вы все равно везде сообщаете, что вы агентство, а не застройщик. 4.3. Отсутствие... Заголовка сайта, визуальная верхняя часть э, сайта TH1, хедер, название агентства недвижимости и указание и его только в конце сайта, мелким шрифтом или размещение названия на нечитаемом неконтрастном фоне. Э, то есть, попадая на сайт в самом верху, обычно это шапка сайта, меню, как нас все называют по-разному. У вас должен быть логотип, если нет логотипа, название агентства, ваш контактный телефон и так далее. То есть именно это требует застройщик. Тоже правило, правило адекватное, э, ну, мы по умолчанию так делаем, поэтому нормально. Запрещаются наполнения сайтом агентства недвижимости, а также страницы объектов недвижимости сайта с текстовой информацией объемом менее 30% об агентстве недвижимости и наименовании услуг, которые оказывает агентство недвижимости. Ну то есть они не хотят, чтобы вы наполняли э, сайт информацией только взятого у застройщика. Добавьте своей, добавьте кто вы, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Uh, ну такое требование я видел только в Тюмени больше нигде, прям 30% кто-то это замеряет uh, но глобально если такое требование есть, просто добавьте везде блок один и тот же на все страницы uh, с агентством недвижимости и ничего страшного в этом не будет, если таких требований у застройщика в вашем регионе нет, то можете этот блок даже не добавлять блок это в смысле какой-то контекстный, uh, ну текстовый блок uh, с заголовком, что вы какие-то какие-то, какие там не знаю, вот ваш руководитель вот наши менеджеры uh, что-то вроде того можно сделать Шестое. Запрещается отсутствие на первой странице объекта недвижимости информации об агентстве недвижимости, а к таковой информации на, относится. Логотип агентства недвижимости при наличии логотипа. Это то, что мы говорили, вы пишете в шапку. Либо название агентства, либо логотип. 6.2. Контактная информация агентства недвижимости с обязательным указанием наименования, контактных телефонов юридического почтового адреса недвижимости агент, агентства недвижимости. То же самое, вы сами заинтересованы, чтобы на вашем сайте везде были ваши телефоны и контактные данные. Если есть адрес, классно, хорошо его размещаете. Если пока адреса нет, ничего там страшного тоже нет. Седьмое. Запрещается рекламировать на агентствах недвижимости и в рекламных объявлениях агентства недвижимости неактуальную информацию о ценах и скидках застройщика. Информация должна быть актуальна на день размещения и полностью соответствовать действующему у застройщика акциям и скидкам. Агентство недвижимости должно самостоятельно отслеживать актуальность размещения информации о ценах, скидках и акциях застройщика, удалять или исправлять информацию в течение одного рабочего дня с даты изменения данной информации застройщикам, э, источник, официальный сайт застройщика или рассылка отдела по работе с партнерами застройщика. Мы вообще избегаем на сайте использования. Всякая актуальная информация типа цен, типа остатков, мы даем дефицит для того, чтобы был повод обратиться, а во-вторых, чтобы как раз таки вот эту, вот эту работу не делать. Мы изначально так выстраивали свои сайты, чтобы не нужно было постоянно сверять с кем-то остатки, цены и так далее. Поэтому тоже можно жить. То есть нет необходимости выкладывать на сайт все прайсы, все планировки. Это вам тем более, что не надо. Вам наоборот нужно сделать так, чтобы у клиента был повод к вам обратиться. А если он на сайте всю информацию получит, Уйдет думать, а все вы знаете, что ушел думать, что не пришел. Ну, то есть все, кто уходит думать, уходят думать со своими родственниками, знакомыми, которые их к чем-нибудь в, чем -то в том переубеждают. 8. Запрещается размещать неактуальную информацию об объектах недвижимости застройщика на сайте агентства недвижимости в день размещения. Запрещается любое искажение фото, видеоматериалов, описание характеристик объекта недвижимости, планировок квартир. Запрещено использовать рендеры 3 d визуализации объекта недвижимости, если объект уже введен в эксплуатацию. О чем речь? Допустим, про искажение картинок или про искажение описаний. Когда вы под себя переделываете, чтобы увеличить как привлекательность объекта, а потом с этими клиентами приходите к застройщику, оказывается, все не так. К примеру, были даже случаи, менеджеры там, перерисовывали планировки, да, там по планировке стоит, Грубо говоря, колонна посередине, еще какая-нибудь перегородка. Они эту перегородку стирали, чтобы комната была, ну, там, несущая стена. Они стирали, чтобы не было, там, какого-нибудь аппендикса, чтобы планировка выглядела привлекательней. Э, Стаскивают его на объект, потом клиент приходит на объект с э, менеджером, э, начинается, там, разговоры, чтобы нас обманули, к застройщику, претензии и так далее. Ну, в общем, не стоит искажать информацию. Какую вы информацию берете от застройщика, ее же используйте. Единственное, что вы можете делать более красивые и вкусные описания, чем у застройщика, но тоже не нарушая, не искажая реальные факты. Девятое. Запрещается использование рекламных объявлений по брендовым запросам. Это мы уже с вами разбирали это наименование объектов недвижимости, застройщиков и так далее в Яндексе, в Гугле. Это мы все разбирали тоже, мы по ним не продвигаемся, если застройщики вам запрещают. И ничего страшного в этом нет. Запрещается указывать в справочниках Google, Яндекс и других справочниках в картах объектов недвижимости, контактные данные агентства включая номера телефонов и адреса сайтов. Это о чем? Это допустим, что вы не регистрировались где-нибудь там Дубль ГИС, Яндекс справочник, Google справочник да в качестве якобы застройщика, то есть ну, там же может любая компания зарегистрироваться, чтобы вы не регистрировались как э, застройщик, но при этом указывали свои номера. То, ну, грубо говоря, можно в дубльгиз позвонить, сказать, что у нас новый офис, э, они там, конечно, требуют какие-то подтверждающие документы, но э, если в дубльгиз это тяжело обойти, то есть справочник, где это не так, не так сложно обойти и выдать себя за якобы застройщика, и вам будут звонить. Uh, тоже, конечно же это обман конечно же застройщики против этого и мы вам этого делать крайне не рекомендуем это в принципе даже вопрос не ограничения застройщиков, а вопрос uh, выскажения информации uh, все, мы разобрали все пункты, все пункты можно соблюсти и ни один из пунктов не запрещает риэлтору иметь собственный сайт uh, и продвигать его uh, легальными белыми способами не вредя при этом, не нанося вред Застройщику То есть все что мы прочитали Ведет к чему? Чтобы вы как риэлтор Не пытались имитировать образ застройщика, не пытались мимикрировать под него, не пытались наживаться на образе, ну то есть свой бренд застройщик создавал в какое-то время, или бренд своего жилого комплекса, чтобы вы как посредник не пытались на этом паразитировать, то есть выдавать себя за застройщика или его там, прямого представителя, он лишь хочет, чтобы вы честно находили клиентов, те, которые к нему и так не придут. И это сделать несложно. Просто соблюдая список этих правил. Вот это были самые жесткие правила, которые я вообще встречал. В большинстве регионов таких требований нету, Они гораздо мягче. Там они не так сильно прописаны. Видимо в этих регионах застройщики решили... Ну, если вы обратите внимание, что, что первый, что второй случай, это, по-моему, были группы застройщиков, которые объединились. Ну, то есть у них там прям какое то В городе пошла такая маниакальное желание отказаться от риэлторов, хотя мы на самом деле понимаем, что это невозможно, ни один застройщик не может своим отделом продаж реализовать весь свой объект, потому что он а, не может, ну его, это не его главная компетенция, его главная компетенция строить, а не продавать, а, а у риэлтора задача продавать, и он не может нанять, грубо говоря, даже если он наймет себе 20 менеджеров, 30 менеджеров в городе в любом, от там нескольких сотен до нескольких тысяч риэлторов, то есть армия риэлторов явно всегда привозит больше сделок, чем внутренний отдел продаж. Поэтому они не могут вам ставить палки в колеса настолько, чтобы вы вообще не могли работать. Вы им нужны. Но они пытаются ограничить какие-то совсем явные ну, действия, которые могли, могли бы им навредить, могли бы увести от них клиентов, которые бы к ним и так пришли. Поэтому... Ребят, работайте честно, не бойтесь создавать свои сайты, просто следуйте правилам и будет вам счастье, и будет вам много-много трафика, много-много клиентов больше, чем вы когда-либо сможете обработать в одного, вдвоем или втроем. В любом регионе с населением больше там, 100 или 200 тысяч человек, можно загрузить риэлтора или группу риэлторов по уши, так что они будут отказываться от заявок. Все, ребят. Если у вас остались какие-то вопросы и, допустим, какие-то есть пункты, которые я не озвучил, вы, вы с ними встречались, можете прямо под этим видео в комментариях оставить, мы их разберем. Либо приходите на наши вебинары, регистрируйтесь, задавайте вопросы в прямом эфире. Короче, пока и до встречи в прямых эфирах.